Так здравствуйте, дорогие мои! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Сейчас такие времена цифровые. О, уже что-то не так пошло. Ну, сейчас разберемся. Подождите, сейчас настроимся. Сейчас такое время, когда лучше всего получать информацию. Ну, скажем так, по многим темам по многим параметрам а мы сегодня посмотрим для всех знаков зодиака что вам что ангел даст как бы подарок ангела и козни демона что же проиграется в этот 2023 год что вам довольно легко дастся там где ангел будет подлетать и соломки выстилать а что будет внезапно выскакивать, как черт из табакерки? Помогать нам будут карты ораку Помогать добывать информацию и подсказки. И подсказки, я не могу сказать, что вот именно эти подсказки на этот год я для вас добывала, что они уже лежали в бабушкиной шкатулке. Но такие годовые подсказки многие из вас поймут, о чем там речь. Итак, на повестке момента Овны. Итак, в чем же будет помощь ангела? В чем же будут козни дьявола? Я бы сказала так. Ангел будет э, защищать вас от лишних конфликтов с людьми из вашего прошлого. Возможно, даже это какие-то должники, или вы им должны, или они вам должны. То есть защита будет эмоциональная от стрессов, Ангел будет давать много радости, будет, даст, будет давать возможность много работы. Возможно, даже м -м, к маю кто-то из вас э, -э, будет возможность повыситься по лестнице, по трудовой, так сказать. Вот. Лестница, где мы идем наверх, да, наш статус поднимается на работе. И также в конце года ангел вам даст какую-то, скажем так, стабилизацию, ангелу нам стабилизирует, защищает, охраняет, дарит. В конце года даст стабилизацию при каких-то сложных ситуациях, когда вы выпили или когда к вам подошли какие-то пьяные люди, или даст стабилизацию в вашем здоровье. Это очень важно. И теперь смотрим, а что же, в чем же козни дьявола? Дьявол будет пытаться затормозить. Ну, как я уже сказала, первую часть, особенно первые три месяца, как черты из табакерки будут выползать какие-то долги, какие-то люди из прошлого, которые вам действуют на нервы, что они от вас хотят, что они к вам пристают. Вот такой э, этап. То есть, интересно, что что дьявол из самого плохого, он может э, самые большие помехи, в принципе, вам дать только в конце года, когда будут определенные какие-то покушения на ваше благосостояние. Ну, как хотите, так воспринимайте то, что я сейчас говорю. То есть э, чертики захотят раскачать э, то, что у вас есть, выманить. Может быть подошлют к вам каких-то людей, которые вас попытаются э, обмануть, сказать положи тысячу рублей, положи тысячу евро, а через две недели у тебя будет три тысячи евро. Вот в том числе это та история. Так что вот тут не надо вестись. И еще хочу сказать, что центр может дать немножко ощущение монотонности. То есть у вас вообще все очень неплохо будет в центре, очень активность. Но вот дьявол, как бы черти, чертики, чертики будут пытаться вам подтормозить. И вот те люди, которые вам будут сильно сковывать, как говорится, движение путь вперед, делать подножки через, про, через отъем вашего времени, которые скажут, ой ты подожди, я там через три дня сделаю, ну не успел, не успела, ну еще в день подожди. На этих людей обратите внимание, они в вашей жизни проходят такой черной линией. И давайте посмотрим, что же, какая вам подсказка на 2023 год, дорогие овны. Не придумывай себе кумира, не надевай розовые очки, не наглей там, где нельзя, и не уступай наглецу. Очень интересные мудрости. Ставьте лайки и до встречи на моем канале. Если что-то важное проигралось, отыгралось, прошу вас найти это видео и написать мне комментарий. До встречи! А теперь на повестке момента у нас тельцы. Итак, в чем же будет помощь ангела? А в чем же будут козни дьявола? Итак, ангел даст вам первую часть года особенно, часть защитов, все, что связано с домом, с имуществом не даст кому-то раскачать возможно сбудется какая-то ваша мечта наконец-то связанная с недвижимостью кто-то получит квартиру возможно это будет тема расширения дальше в центре года Ангел как помощь даст вам приход к вам очень нужной, очень важной какой-то информацией. Возможно, вы узнаете, кто на вас делал магию. Возможно, откроет карты ваши враги. И то ли кто-то ляпнет, то ли что-то брякнет. И, может быть, что-то произойдет, что вы поймете. Вы, может быть, откроете глаза на какого-то человека, реально посмотрите и поймете, ах, он или она меня обманывал обманывала. И э, в конце года ангел даст вам защиту, защититься от какого-то ненужного человека, ну, как будто, знаете, отодвинуться, э, защитить, может быть, свои интересы, закрыть. Знаете, как будто мы покупаем суперзамок и, наконец-то, что-то закрываем. Э, но тут, единственное, не закрывайтесь от веры, когда нет веры, тогда будет полный винегрет и да? очень сложно трактовать замок вот в этой линии, но даст тут какие-то много защит, много защит, э скажем так. ну может быть узнаете какое-то интересное, как вариант в том числе, узнаете какое-то интересное что-то про наследство тоже может быть, знаете, замок-то такой амбарный возможно кто работает со складами вот с какими-то маленькими магазинами тут тоже большая помощь в том числе да? я бы сказала это еще помощь может быть связана с сельским хозяйством в конце года вот такой тут такая тут подсказка теперь дорогие мои тельцы в чем же могут быть козни дьявола первая часть года скажем так первые три месяца даже уточним примерно так, сузим вот эту информацию. Я бы сказала, тут тема... Дьявол придет в гости к тому, кто в доме своем не молится или в доме, в доме своем э, не ставит какие-то защиты, наплевательски относится к дому, ну так, разгильдяйски. Да? То есть э, вот кто за домом нормально не следит, вот тут вот демон зайдет, и потому что не будет нормальных защит, может быть, своевременных, очисток от каких-то негативных глаз, никаких-то негативных посещений чужих людей. То есть вот тут вот такая карта, она вообще такая, знаете, где-то ангельская. Она карта молитвы, даже можно так сформулировать, это необычная карта такая. То есть и карта молитвы перевернута. То есть она говорит, мало веры, а я сюда зайду. А я тебе какую-нибудь болезнь занесу. А я тебе занесу поганого, привезу соседа, который будет к тебе в дом ломиться и ночью и соль брать, и в воскресенье сахар просить, и вот все такое. Одни подлянки будут со всех сторон. А может быть шуметь просто будет, и вам жизнь изменится. Центр лета. Демон может вас раскачивать на скажем так, на неправильные эмоции, когда вас может зашкаливать. Вы в себе, к вам в гости во второй части лета, дорогие мои, зайдет Юпитер, и вы почувствуете много возможностей, много расширений, и Юпитер даст много возможностей через информацию, вы просто будете, даже выбор будет большой, а где мне расширяться, где мне богатеть, в какой теме. И вот тут главное не почувствовать резко себя не войти в роль начальника, начальницы, и не начать так вот немножко хамски, с такой высокой колокольни, смотреть на людей, что они все ниже плинтуса, они другого слоя, они других заработков. Вот тут очень осторожно. Центр бережем свои эмоции от лишних выбросов и от лишних наворотов врагов себе за спиной, да, скажем так. И конец, конец года – ну, даст какие-то, скажем так, эта карта называется карта спотыкача. Вот просто, да? Вот нога спотыкается. Когда что-то мы не можем доделать, мы где-то столкнулись, не можем довести до конца. Ничего страшного, если что, вы дальше доведете это до конца, да? То есть, может быть, ощущение мало радости, но... Вы будете в таком большом процессе, вам нужно будет успеть многое схватить, многое начать, многое развивать на ближайшие 12 лет, чтобы эта конструкция работала и устоялась. Поэтому, может быть, в конец лета, ой, извиняюсь, почему это лета? конец года, не рвитесь там на концерты, на какие-то тусовки и Занимайтесь важным делом. У вас будут расклад, уклад на ближайшие 12 лет. То есть вы можете такие закладки сделать, что мама-мия, закладки по расширению, по усилению, разбогачению, если так можно сказать. И давайте посмотрим, какие вам дают подсказки, какие-то высшие силы. Не ходи на поводу у своих необузданных желаний. Умей контролировать и выключать их. Вот, умей контролировать. И тогда твоя власть даст, даст тебе очень многое. Вот, дорогие мои, очень хорошая такая вот совместимая, в общем-то, с тем, что я ранее сказала. Буду благодарна за лайки. Если вам нравится, что вот так вот ставьте лайк, закрепляйте, соглашайтесь, пишите комментарии и до встречи. А теперь, дорогие наши близнецы, что же в 2023 году, в чем же ангел будет помогать? Ну, как бы подарки ангела, в чем они для вас? А в чем козни демона? Как же, у нас мир дуальный, так сказать. То есть будет и то, и все. Один сахар не бывает, бывает маленькая, но ложечка дегтя. Правда? И вы это уже знаете. Если бы у вас все так гладко супер шло, вряд ли бы вы смотрели эти видео. Вряд ли вы вот входили в свою внутреннюю философию. Вряд ли вы занимались поиском чего-то, если у вас там все супер-пупер. Итак, я начинаю. В чем же помощь ангела? Ангел будет... Ну, Первая часть интересна. Она молитва так сказать, вера в себя, создай себе немножко кумира. Если вы живете без кумира, это плохо. Именно вы, дорогие мои близнецы, и близнечихи, у вас какой-то был должен быть, я считаю, пример под глазами. Не обязательно, что вы выбираете, там, допустим, Анжелину Джули, и там вот ей соответствуете. Кстати, у Анжелины Джули тратительный гороскоп, так что она очень властная и вредная девка. Поэтому то, что внешне... Очень часто не соответствуют тому, что внутри. Мы сейчас говорим про то, что внутри в чем ваша сила, в чем подсказки для вас ангелов, в чем они сверху вас оценивают, высшие силы, и что они будут могут вам где давать подстежку, подкладку, защиту, подарки, скажем так. Итак, кто более-менее более дружит с религией, у тех будут помощи первые три месяца особенно. Там будет помощь. Подарки, э, ускорение в нужных вам делах, я бы так сказала, да. Там, где вот вы спали, тут вы начнете, это карта литургического сна. У меня такая эти карты, я сама изготовила полностью сама. Очень авторские интересные карты. То есть литаргический сон за, будет заменять, ангелы начнут вас расшевеливать и говорить, иди вперед. Вот тут ты зря спала, вот тут ты зря не обращала внимания. Пора эту телу, тему раскачать. Готовь себя к следующему году. Следующий год у тебя 24 будет очень важный. Поэтому вот такая начнется раскачка. Центр. Центр даст вам э, информацию. Ангелы раскачают тех людей, которые вокруг вас, возможно, фальшивые. Они начнут вам высказывать то, что, может, и сами не хотели, у них будет что-то срываться. Может быть, в порыве каких-то ревностей, в порыве психов, их, да, будут вам какие-то гадости, может, говорить. Может быть, не гадости, но вы поймете, как перед вами раскрываются карты. Человек раскрылся, что-то ляпнул и прокололся. То есть верьте тому, в чем они прокалываются. Ангел даст вам понимание, кто же рядом с вами фальшивит. Это Ника очень важно. Что-то хорошее, что-то нужное и придет из прошлого. Ну, как вариант, допустим, может какой-то человек, допустим, который... Три месяца, месяца даже, вот от, начиная от конца, да, мы сейчас смотрим конец года. Три месяца, три года, два года назад, полтора года назад обещал вам или обещала помочь протеже или ввести вас в какую-то фирму, в какой-то проект, допустим, да. То есть вот, вот такое... Может быть даже кто-то как варианты наследства на вас ну, может в том числе написать, да. Но это тут сложный момент наследство знаете, но ну, не всем не все и достойно наследство Так вот жизнь уже устроена, это даже в астрологии не у всех наследство висит, торчит. Поэтому ангел даст какое-то хорошее зерно из ваших прошлых, даже инкарнаций в том числе, но ну, инкарнации вы так сразу не поймете, а вот кто из прошлого из вашей этой жизни придет, много связей с работой. Возможно, бывший сослуживец или бывшая сослуживица в чем-то вас может втянуть, уговорить на более другой этап, может быть, другая работа или просто другое место работы, и там вы наконец-то вот получите, допустим, долгожданную, долгожданную прибавку к жалованию в том числе. В чем же будут козни? Козни демона будут в том, что он хочет, захочет вас очень затормозить. Первые три месяца будут тормоза. И вот тут-то вам поможет вера в себя, вера в свои ценности, вера в свои цели, дорогие мои, да, вера в свой путь, в свою дорогу. И нельзя тут сворачивать. Тут самое главное, дорогие мои, будет испытание – не плюнуть на какой-то проект, который вы, возможно, начали в последние, начиная три года и до сегодняшнего дня. Не надо бросать. Идите дальше в этой теме. Не надо. Упорствуйте. И в этом будет ваша сила. В центре года м -м, демон может дать вам искушение в теме любви. Что это значит? То есть, любовь может попасться, но что-то в этой любви может для вас произойти обманчиво. Это что-то дорога демона. Карта любви шикарно лежит, даже очень правильно лежит, но демон говорит, я к тебе подведу супер какую-то персону, которая тебя зацепит. Может, не внешне, может, каким-то разговором будет обольщать, как змея, как змей. Тут надо осторожно. И... В конце года не ведись на легкие победы в теме легких предложений. Ведись на предложения в основном людей, которых ты знаешь, да. Тут очень интересно, то есть в конце года будет, конечно, искус искуситься, как бы момент самообмана. Вдруг, вот, вот что-то вдруг у вас в конце года будет происходить. Вы захотите что-то получить, но в этой теме будет момент искушения. Если вы запутаетесь или будут сомнения, я всегда жду вас на своей консультации, конечно же, в WhatsApp. Только не звоните, а пишем слово «консульт». И какая же подсказка вам, дорогие мои? Не верь дураку, который все потерял, а тебя учит жизни. Лучше загляни в опыт твоего родового древа. И цифра 3 тебе поможет. Вот смотрите, как вот все тут даже сходится. Да? То есть загляните, узнайте вот особенно ну, последние 4 месяца, задумайтесь, а как вот какие-то вопросы решала ваша родня, ваш дед, ваша прабабка, ваша бабка. Покопайтесь, пообщайтесь с теми, кто еще не ушел из этого, с этого света. Вот, дорогие мои, вам такая вот подсказка от Кассандры. Пишите комментарии, пишите ощущения. И до встречи на моем канале. Мои наши раки, рачихи, раки, что же в 2023 году, в чем же ангел вам подстелит соломку? Постелит, подстелит, подстелит. Вот. А в чем же демон будет творить свои козни? Очень интересно вышло, смотрите. Дважды показатель ангела, дорогие мои. Это говорит о том, что этот год вам даст по-любому много расслаблений, много новых возможностей, много хороших знакомств. Итак, я начинаю. Первый, в первой части года очень интересно, если у вас ангел хороший, если у вас за последние шесть лет, семь, было за плечами много хороших дел, какой-то благотворительности, вы не наезжали на слабого, не отбирали чужие квартиры, не воровали чужие деньги и чужие вещи, тогда ангел пойдет вам навстречу и даст много подарков в начале года. И будет открывать много дверей и много запретов, которые вас терзали в 2022 году. Вот в этом году, в 2023, ангел поможет. Просто он будет невидимо работать над вами и сзади, и рядом с вами. Но он будет помогать, будет усиливать ваши возможности, и в том числе как, как подарки для вас. Будет э, очень много людей подводить, особенно центр года может такой быть, когда люди захотят с вами работать, с вами сотрудничать, вам помогать. Я даже скажу, дорогие мои, в этот год, особенно первые 8 месяцев этого года, не отказывайте другим людям в просьбе помочь себе. Пусть они вам пода подарят, помогут, подскажут. Берите, принимайте, выслушивайте. Это ваши подарки. Вы это заслужили. И в конце года ангел будет помогать раскачивать какие-то ситуации, скорее всего деловые, там, которые вдруг были застрявшие, будет усиливать. Он будет бороться с Сатурном немножко, он будет подкачивать. Но тут, конечно, подсказка, ни в коем случае нигде не опаздываем. Вот тут такие рекомендации вам от Кассандры. В чем же козни будут? У кого мало посложного списка, про который я ранее сказала, у того будет не все двери смогут открываться перед вами. Или они будут открываться, чтобы одну дверь открыть, придется еще две дополнительно. Как вариант, это будут дьявольские такие козни. Они будут работать особенно на тех, кто не соблюдает какие-то родовые, родовые традиции и которые не посещают. Есть такие люди, кстати, я даже знаю по клиентам, выпадаю в осадок от таких, они не ходят годами на могилы своих предков приходят ко мне и удивляются, а что это у них все остановилось, а что у них там все поломалось, а что у них вообще там все партнеры отворачиваются, да? И человек остается голой попой практически на асфальте. Дорогие мои, особенно знак рака, дорогие мои, у вас тема родовых, всех этих вот родовых тем, и традиции, посещение кладбища, общение бабушки, дедушки, помощь и все и все и правильное воспитание детей не гипер, конечно, у рачих бывает беда, а вот нормально в норме, да, чтобы вот не упуская из виду, как говорится. И так про начало я сказала. Центр будет борьба. Борьба демона с ангелом, и вы это почувствуете. И вы это почувствуете по разным людям, которые будут к вам подходить. Я не говорю, что они будут. Даже, ну, что интересно, даже если они немножко демонические, они все равно не смогут вам сделать много бяки-буки, потому что ангел на них запрет тут ставит. Вот смотрите, какой у вас ангельский год. И конец года. Ну, тут немножко надо смотреть в теме, кто и что тебе предлагает. Вот именно последние три месяца. Не вестись сразу на какие-то вкусные, как мы говорим, предложения. Тут надо перепроверять. Во всяком случае, если вы идете на какое-то дело и решили что-то подписать, поймите, что последние там три пункта вдруг могут появиться при подписании, Изучайте 2-3 раза, просто не стесняйтесь, берите лупу и все, по 2-3 раза читайте и только тогда подписывайте, что потом 8 лет после подписания этой бумаги какой-то важный вас не жалеть о том, что вы ее подписали. И какая же вам информация, дорогие мои, сверху, сверху. Кто мерзнет, для того ветер холодный. Кто занят делом, для того ветер прохладный. Учись. Сама, учись сам определять ситуацию вокруг, раскусывать ее сам, сама, а не со слов других. Вот понимаете? То есть этот год, ангел, все хорошо. Слушайте свой внутренний голос. И видите, подсказка такая «Учись», и в этом твоя сила в этом году. Кто-то важный для вас предложит вам где-то отучиться, подучиться, подтянуть свои знания, стать сильнее, за счет этого стать богаче, в прямом смысле, а не в переносном. Вот, дорогие так, мои, такая подсказка вам на 2023 год. Буду благодарна за лайки, за донаты, за комментарии под видео. И проверяйте там, нажимайте колокольчик. Ютуб иногда теряет вот там свои какие-то настройки. До встречи. повестки момента наши дорогие львы и львицы и так что же 2023 год в чем же ангел вам подстилит соломку а в чем же демон вас будет раскачивать и творить свои козни и так начало года Начало года многие из вас получат у вас будет ощущение, что зажимы какие-то снялись, появилась свобода, и вот через эту свободу возможности, еще раз повторю, свободу возможностей, берите быка за рога, я бы так сказала, не стесняйтесь, не сомневайтесь, да, демон будет кого-то тормозить, но если у вас за плечами что-то хорошее, какие-то, хоть три каких-то благотворительных, хороших дела, хоть вы там, где-то, может, старичка накормили на Новый год, как старушку перевели, кого-то бесплатно подвезли, кому-то что-то, ну, помогли что-то построить, помогли что-то совершить, какой-то правильный. Конец года ангел даст вам хорошее известие, хорошее, нужное известие, нужной информации. Ну, это... Это, например, как даже сообщение, что ваше государство победило в войне. Оно надолго, оно хорошее, оно мощное, оно радостное. Ну, не обязательно я сейчас об этом говорю, Ну вот как вариант. То есть очень неплохой, дорогие мои львы, у вас год. Теперь переходим к дорожке козни демона. Ну, скажу так. Если у вас за плечами нет каких-то добрых поступков, там, помощь старушки, как говорится, хотя бы даже своей старой бабушки какой-то, накорми бедного, что-нибудь такое, то первая часть года может вам при всем, при том как бы везении, даст, дать ощущение э, нестабильности, что ли. Ну не то, что нестабильности, а вот я бы сказала, вот все пойдет, пойдет, но неудовлетворенность. Это тоже плохо, когда мы не умеем радоваться вот, счастью, радоваться тому, что наконец-то вот нам дали. Возможно, это вам тяжело так дастся на фоне 22 -го года, но я вас прошу, в центре года не впадайте в уныние, зазря кого-то не третируйте зазря кого-то не подгоняйте вот так скажу аккуратно не понукаете да чтобы вот ну как бы лишний раз вы можете в этот момент обидеть того кто захочет вам помочь и кто будет вам помогать понимаете Вообще карта бинга то есть Тут проснутся внутренние такие аппетиты, чертик скажет, а я хочу еще больше. Это как в той сказке про старуху, где там старик ходил, ходил к золотой рыбке, она все получала, и не, даже не насладившись тем, что она получила, она хотела еще больше, еще больше. То есть вот не превратитесь в ту старуху хотя бы до Акуста. Да? Держите себя, радуйтесь тому, что вам дает вселенная или ваша судьба. Да, в том числе и белые силы светлые и конец года он в чем-то коварен в теме каких-то договоров то есть вот тут могут быть определенные подставы все перепроверяем или может быть даже вы захотите с кем-то договориться допустим а вот там в последний момент темные силы, вот какие-то козни, какие-то зависти, происки империализма, как я говорю, произойдет так, что закроется возможность. Ну, ничего страшного, она может закрыться, потому что, смотрите, первая часть, первая часть года, больше, чем первая часть года, даст вам очень июнь-июль, как я сказала, до... До июня, июля, ну, скажем так, до самого начала июля, может быть, вот так. Вот там берите быка, быка за рога, ловите счастье и удачу. И подсказка. Подсказка для вас. Улучшай себя обогащенными знаниями. Тут нужно прилежное обучение. А прилежное обучение – это движение вперед и а от ленивого удача убегает. Вот, дорогие мои, вам подсказка. Первые семь месяцев просто засучили рукава, одели нужную обувь удобную и вперед пошуровали делать дела. Вот так. И в перерывах не дребезжать, а все мало, все мало, а благодарить Вселенную, что она это даст, что она это дает. И в этот процесс, в этот момент вам еще больше дадут. Вот такое тут вам от Кассандры подсказка. Буду благодарна за лайки, за донаты. И до встречи. Теперь на повестке момента наши девы. Итак, в 2023 году, где же ангел подстилит вам соломку? Ух, это интересно. А где же демон будет творить свои козни? Итак, поехали. Первые 3-4 месяца. Ангел немножко отойдет от дел. Уж не знаю почему, но Ангел будет бороться с демоном за ваши мозги, за ваше миропонимание, за ваше правильное видео ситуации. Это также как вот Украина заблудилась, на каком-то этапе Ангелы отошли, и вот что мы видим на сегодняшний момент, у бедные и бедные украинцы, что там происходит, да? как они заблудились, и как дорого будет стоить, и как уже дорого стоит вот это выход из их лабиринта, когда их обманули, вот, заманили, да? Хотя заманили не весь народ, но тем не менее страдают все. Знаете, это когда паны выясняют отношения, у, у, у холопов чубы и у пацанов, у, хол, у хлопцев чубы летят. Итак, не будем отвлекаться. Значит, первые три месяца какие-то сложные. Возможно, будет попытка втянуть вас в ненужные вам учения. В ненужную вам веру, в ненужный вам коллектив. Вот тут надо очень быть осторожным, потому что когда на линии ангела ложится прямо карта как бы демон, демонических сил, это говорит, что там будет борьба между белым и черным за вашу душу, за вашу энергетическую единицу. Уж не побоюсь даже такой вот, знаете, трактовки, да. Но... Вы почувствуете, что вы участвуете в каком-то водовороте, но ну, я надеюсь, вы сможете выскользнуть из этого. И дальше идет карта, когда вы на долгом пути, на своем на нужном пути. Вот, то есть, белые вас вытянут, если вы попытаетесь пойти по темному пути. В центр года белые вас светлые вытягивают, и вы идете. Пусть это в долгую, это долгое. Особенно хочу сказать, что. Сентябрьские дела, вот особенно к вам относится первая часть. Вот не расслабляйтесь, просто чувствуйте, сидите, как говорится, на чеку, если подошел мало знакомый человек особенно, да. И что он хочет, что она хочет, куда она хочет вас тянуть, а в чем их выгода? Они-то вам на эти стрикоробы что-то преподнесут. А в чем ваша тут опасность? Вот с другого ракурса все взвешивайте То есть очень большой эффект заблудиться заблудиться, а заблудиться можно и в учении, и в вере, и когда мы ошибаемся в человеке, да, вот так вот. То есть через какие-то учения вас могут затащить, как в секту какую-то, в неправильную. Центр года, мы монотонно, ангелы будут вам помогать монотонно идти к своим, я повторяю, к вашим, а не к чужим целям, и получать какие-то, Будете получать какие-то маленькие подсказочки, звоночки. И из них будете слеплять свой пазл удачи. Я бы так сказала. Почему? Потому что вторая часть года намного удобнее, удачливее, богаче, чем первая часть года. Вторая часть года прям вау, вы там на коне. Карта бинго, в хорошем смысле слова. То есть вау, когда вы ухватили... Удачу, вдруг все посыпалось, вдруг все посыпалось в хорошем случае, посыпалось в ладошке, все пошло, все пошло, да? Упорным особенно, вот упорным, Новый знак очень упорный, прагматичный. Сильно на мелочах, может, не всегда надо зацикливаться, но бизнес без мелочей не бывает, и в этом, дорогие мои, ваша сила. В чем же козни демона? А вот, видите, смотрите, тут демон, тут книжечка. То есть думай, что ты читаешь, что ты в Ютубе смотришь, что ты в Инстаграме выискиваешь, что ты в Телеграме читаешь. Оно тебе надо, не засоряй свой чердак ненужным тебе барахлом, скажем так. Занимайся своим, лучше каким-то, может, чуть-чуть самообразованием. А может, если есть младшие в твоей семье, обрати внимание на них, Посити, посвяти. Вообще этот год, конечно, дорогие мои, у кого дети, внуки есть, Присмотрите за ними побольше, посильнее, начиная с марта, пожалуйста. Вот такой вам тут подсказка. Ну, потом центр интересный. Не то все сладкое, что нам предлагают, кстати, тут уж, я не знаю. Вообще, конечно, эта карта такая... Думай, с кем тусуй, тусуешься, потому что в центре года вы можете познакомиться с человеком, который он или она, который веселый, интересный, вас даже притягивать чем-то будет. Но! Но этот человек может втянуть вас в употребление чего-то. Ну, начиная с алкоголя, допустим, да? Который вас может. Я понимаю, вы мало пьющий знак, но человек, который. Он, она увлекается, да, с ним, с ней весело. Ну, допустим, может, какое-то творчество у этого человека есть. Какие-то знания, которых у вас нет, но вы хотели бы как-то примкнуть к ним. Особенно бесплатно вот ваше будет, ваш сыр в мышеловке, да. Тут вот такой момент. И давайте посмотрим, какую же подсказку вам Вселенная несет и советует на 2023 год. Почему тебя связали с кем-то? Думай об этом. И его связали с тобой. Ты часть сценария и его жизни. То есть, это такая подсказка, Внимательно относись к тому, кто рядом. Присмотрись. Вот не зря сейчас даже про детей сказала, да? Понимай ответственно. Участвуй ответственно. Вот понимаете? Вот в этом году вы поймете, если не поймете, то в конце года можете потерять ответственность члена семьи, ответственен за кого-то из, из, из своих родственников, не упусти из виду, подари часть, отдай часть своего личного, время какого-то, может быть, досуга, отдыха, вот не хернёй там разглядывать, перелипнуть гаджету, херню всякую смотреть, а поговори душевно, вникни, помоги, вместе, может быть, за компанию съезди, сопроводи. Вот тут такая вам подсказка. И, дорогие мои, буду благодарна за лайки, за подарки новогодние мне, в том числе и в виде комментариев. До встречи!